здравствуйте как вас зовут алексей Очень приятно, алексей что у нас здесь сегодня происходит ну, будем прыгать сверху вниз Сверху вниз с парашютом. Вот с этого вот, с нормального летящего самолета? Да, видимо, да. С чем такой героический поступок? А вот друзья решили подарить на день рождения прыжок. Ага. И как самолеты? отказываться. Как настроение по этому поводу? Отличное пока что. Инструктаж прошел, все помнишь? Все помню, все прошел. Отлично. Что самое главное в прыжках с парашютом? Не бояться. И получать удовольствие, да? Да. Сделаем? Конечно. Отлично, поехали. Как Не боюсь, да. здесь не страшно. Давай направо. Алексей, мы это сделали, снимаем очки. Как ощущения, как впечатления? Рассказывай. Ну, то, что я и боялся, мне понравилось, теперь придется прыгать чаще. Да, да, парашютный спорт, он такой. Что больше понравилось, под куполом или в свободном падении? Э -э, в свободном падении, хотел почувствовать это ощущение, очень классно, мне понравилось. Как тебе здесь, на Бородянке? Здорово, весело, все хорошие люди такие. Следующий прыжок здесь? Ну да, да. поздравляю тебя. Спасибо. На...